Приходит мужик к доктору и говорит, «Доктор, я работаю в столовой! У меня прям жуткое такое желание вогнать своего орла в хлеборезку! Не знаю, что с этим делать! Помогите как-нибудь, доктор!» Ой, как все печально-то! Медикаментозное лечение точно откладывается в сторонку, вы как-нибудь попробуйте взять себя в руки и преодолеть все-таки опасное свое желание. Ладно, доктор, как-нибудь... Ой, постараюсь, конечно, я сдержаться, но... Ох, навряд ли, навряд ли что-то получится. Ладно, хорошо. Встречаются они через три месяца на улице, и доктор говорит, «Ну, как вы поживаете?» Доктор, я все-таки, ух, преодолел это желание, все-таки я, ух, вогнал все-таки, ох, своего орла в хлеборезку. И как, и как вы сейчас живете, ой, доктор, плохо, жена от меня ушла, а хлеборезка уволилась.